Привет, Дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзорчике будет IBG В общем, давайте быстренько рассмотрим Глянем, что у нас, к чему Как это работает И чего от этого ждать а, В общем Здесь у нас такая платформа у нас Здесь стейкинг фарминг Чем-то на PancakeSwap Визуально похоже а, Также, что у нас еще а, Здесь будут Разные уровни Uh, то есть инвестиции, допустим, приобрели вы там 10 тысяч токенов, uh, потом сможете делать инвестиции, то есть попадать под локацию под 1000 долларов, да, 1100 там и тому подобное. То есть наподобие как мета да, платформа по запуску проектов. Точно так же здесь будут запуски ä, разных других монет, ä, точно так же у них будет определенный там пул еще что-либо. И благодаря тому, что у вас какой-то будет определенный уровень, вы сможете потом делать определенную сумму инвестиций соответственно с них получать другие токены которые вы можете уже продать не продать там ну как правило они растут их потом продаете а вариантов здесь инвестиций хватает то есть платина бриллиант ну это как бы все это мелочи но тем не менее это у нас как бы есть такая темка а, то есть, чем больше токена вы имеете, тем выше ваш уровень, соответственно, для дальнейших потом инвестиций. А, ладно. А, сейчас у нас работает это все на двух платформах. Это у нас Binance, Ethereum. То есть, на какой удобнее, на той вы не занимаетесь. А, вот, SMAP, скажем так, обменник, биржа, swap, есть, Все, что нам надо, там, а, здесь у нас находится. А, я уже токена немного Прикупил, ну, как сказать, немного, ну, тысяч десять монет купил, там чуть меньше. Будем следить за новостями, за обновами. То, то есть, это первая страничка, которую я показал, это есть уже довольно-таки неплохая новость. А, потому что это сейчас только-только запустилось, а, и цена еще пока что не успела взлететь. То есть, я сейчас прямо снимаю, сегодня выкладываю видео, и надеюсь, цена еще будет держаться в районе, как там было показано, 10 центов вот Здесь 10, это нормальная цена. Соответственно, надеюсь, вы успеете тоже залететь и потом будете иметь возможности участвовать в других проектах в плане инвестиций туда в них, как я вам показал только что в предыдущей вкладке. И, соответственно, потом можете еще этими токенами торговать. Стейкинг и фарминг. Есть. Как говорится, активные и неактивные. Скоро у нас кто-то будет работать полноценно. По фармингу у нас точно такая же будет вещь. В общем, ждем полноценного запуска. Ребята, есть на Конгека. Да, здесь были просадки. Проект сейчас делает, как говорится, ребрейдинг. И, соответственно, будет все у нас очень хорошо. То есть стоит присмотреться. Не то, что сейчас прям... Маловатые торги за сутки там руда по разным парам. В принципе, так чисто на плаву монета держится. Но, тем не менее, я думаю, сейчас там будет хорошая реклама вот этого проекта. Соответственно, новости обновления. И цена, думаю, до доллара полетит точно. То есть взяли на тысячу даже буквально долларов, сняли 10. Как это так? Ну, я пока не буду закидывать идейки дальше, которые я там знаю. В общем, стоит присмотреться к данному проекту. А, кстати, вот форма есть. А, форму можно заполнить. А, допустим, там, я не знаю, вставил свой кошелек, продолжить. Заполнили дальше, там, образно, фамилия, имя, там, email, адрес. Все. И получаете определенные бонусы с этого. То есть ссылки на форму, все это у нас будет. Торгуется на панкейке. Вот я говорил, да, у меня 9400 монет есть. Торгуется на панкейке. А, поп клайн точно так же. И можно посмотреть здесь графики, курсы, что к чему, как здесь было вообще ранее. То есть можно полностью всю историю пролистать, открыть данного проекта. когда-то был скачок разовый до 50 центов. Ну, как бы. На самом деле это не серьезно. А, я думаю, будет намного все круче, интереснее. Ладно, что у нас? Твиттер имеется. Новости сюда обновки закидывают. В принципе, молодцы. Телега есть. Есть, так что все. Вкратце по проекту пролетелись. Больше вопросов пишите, задавайте в комментариях. Постараюсь всем ответить, всем помочь. Ну, будем разбираться с данным проектом. Это у меня все. Так что, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.